Всем привет, с вами канал Кики Бум и это рубрика "Звезды в гостях И сегодня у нас в гостях Агент 007 Алло, да, я слушаю Что? Что? Нет, нет Все, ты меня сбесил Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Итак, сейчас я буду задавать э, разные вопросы интересные И вы будете на них отвечать И они будут немного откровенные Так, первый вопрос из-за чего вы решили стать супергероем? Раслышите, пожалуйста. Ну, в первую очередь я хочу вам сказать, то, что я хотел э, спасать, просто спасать людей, когда мне было, ну, примерно 6 лет. Я просто и спасал. Например, как-то раз я спас своего брата, когда его хотели утопить. Я его спас. Да, я его спас. Вот из-за этого я стал супергероем. Итак, кто бы мог знать, что он стал супергероем не по своей воле? И это было очень интересно слушать. Переходим к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос. Сколько суперзлодеев вы разоряли за, свою, за всю свою карьеру в супергеройском блокбастере? Расскажите, пожалуйста. В моей карьере было... 55 злодеев! В том числе, Лабмен был самым моим запоминаемым злодеем. Я его очень-очень пришлось попахать, чтобы его э, затащить. Это брать у него портал. Вот. Было, короче, 55 злодеев. 55 злодеев? Он разорил за всю свою карьеру. Это очень-очень много. Но все таки меня интересует один лишь вопрос. Сколько вам лет? Это, наверное, очень откровенный вопрос. Э, потому что вы никогда не говорили в разных там СМИ и все такое об этом. Э, об этом. Ну об этом, короче. Расскажите, пожалуйста. Мне 56 лет. 56 лет. И он и все еще злодей. Ой, то есть герой 56 лет, понимаете? Агенту номер 7 он все еще разоряет всех злодеев. И я считаю, это очень круто. Итак, переходим к следующему вопросу. Вы, наверное, ответите или не ответите, но я точно не знаю, но у вас есть дети или вы их просто скрываете? Расскажите, пожалуйста, у вас есть семья. Ну, я хочу вам сказать то, что у меня была семья. Но жену я как-то раз ночью зарезал. Простика столько, что ну, это уже неприятно разговаривать. Ну и всех моих э, оставшихся детей я не мог ну. знать, что Аки 107 зарезал свою жену и убил своих десятерых. Я об этом просто не догадывался. Я в шоке. Просто в шоке, понимаете? Это, это... Это это просто... Это просто новость года, понимаете? Новость года. Переходим к следующему вопросу. Я такого не ожидал. Не ожидал. Итак. Следующий вопрос. Из-за чего умер ваш брат? Расскажите, пожалуйста. Ну, короче... Я его тоже да, это... Ну я его, короче, тоже это... Зарезал, короче, его тоже это... Когда... Я его просто дролизну... Это же больно такое, слушать, да? понимаете? Психой-психой-психой И доставил... Как, его, как он и ему прямо Зарезал печь. своего брата, когда ему было 6 лет! И утопил его в озеро! Это очень бомбически! Тупо! Я не понимаю, как это... Это вообще шоу, просто шоу, понимаете? Итак, с вами был канал Кики Бум, рубрика знаменитостей у нас в гостях. Спасибо вам за то, что вы пришли. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте крутые комментарии. Ну и всем пока!